Юбилейный десятый мультфильм КАДИКУЛЫ ВО ФРАНЦИИ ИЛИ ПЯДАЯ ЗОЛУШКА Румын, француз и русский на каникулах Начало прямо как в классическом анекдоте Было у меня два товарища по работе Француз и румын, с которыми мы понимали друг друга с полуслова, независимо от языка Француза будем называть жульверн А румына назовем Дракулой, чисто для удобства Жульверн выглядел как стандартный француз. Шутка, это стереотип. Мой француз вот так выглядел. А румын выглядел не так, но и немного свежее, чем вот это чудо. Вот так вот он выглядел. Однажды летом нам предоставили целую неделю в качестве отпуска. Беспрецедентная ситуация, которой было просто грех не воспользоваться. Моя прелесть. Жульверн говорит. Ребята, поехали на фестиваль на море. Как раз он сегодня начался. К тому же это происходит в моем родном городе. Каждый год там творится что-то невероятное. Бухло течет рекой, музон долбит на каждом углу. И самые лучшие телки расплавляют песок своими горячими телами. Как вам такая идея? А мы ему... Че сидишь? Не отставай, блядь. Мигом купили билеты, сели на поезд и уже через несколько часов добрались до заветного места. Поели морепродуктов, надо было пофоткать. Сходили на кориду. Кориду я пофоткал. Ну и побывали на пляже. Хотел пофоткать, но о чем-то задумался. А потом меня отвлекли. И пошли переодеваться. Мы с Жульверном оделись по случаю, хоть и простенько, а Дракула, который в прошлом был фотомоделью, относился к своему образу гораздо серьезнее и готовился, словно старшеклассница на выпускной. Самец приходит на охоту. Самец, у тебя тушь потекла. Ешьте, Что правда? Вечером летний фестиваль начал набирать обороты. Жульверн не соврал. И в городе действительно творилось что-то невообразимое. Мы пристроились на приглянувшуюся нам террасу и взяли выпить. Осторожно, не расплескаем пиво на мою рубашку армани, а дороже тебя стоит. Через некоторое время самец действительно вышел на охоту. И довольно скоро притащил с собой добычу с ярко выраженной грудинкой и весьма качественной филейной частью. Ромалы, это Николь, Николь, сунд Ромалы. Пацаны, это Николь. Николь, это пацаны. Давайте выпьем текилу каждому. Я ни я черта не, пиваю, не понимаю, кроме слова да. текила. Все происходящее на экране выполнено профессиональными актерами-каскадерами. Ни в коем случае не пытайтесь повторить эти трюки самостоятельно. Еще текилы. Я думаю, что нам уже хватит. Ну. Вот Это мне решать, джунга. когда хватит. Я oui, ja, придурок. Я не знаю, что он сказал, но он точно прав. Изрядно накидавшись и параллельно напоив подругу в хламину, а с ней и нас за компанию, Дракула решил перейти к активным действиям. И сопроводить деваху к ней домой. И остаться у неё. На чай, естественно. А потом еще и кофе с ней попить. Но уже утром. Но не тут-то было. А теперь мы пойдем ко мне, Будем с тобой. Votre... Что-то, уважаемый совет добыча, твоя протухла. А, бага, Непереводимый румынский фольклор. По правилам первой помощи, при алкогольном отравлении нужно... Хрен его знает, что там было нужно, я и сам в говно. Давай ее несем туда, где ты ее взял. Ну, no, моментеск. Я не Уделок помню, касси. где ее нашел. Хорошо, что организаторы фестиваля расставили медицинские палатки стратегическим образом в радиусе 200 метров, чтобы покрыть всю территорию, на которой происходило этого вокханалия. Давайте я отнесем медицинскую палатку, выпали <звык> Придя к палатке, мы понимаем, что мы не одни с такой проблемой. Ну что ж, придется постоять в очереди. Э -э, тебе не кажется, что они... НО! No! А теперь сделаем так. Я не очень люблю всякую гадость, так что за цензурю рисованными лайками некоторые моменты. Возможно, как раз эти рисованные лайки мне принесут реальные дизлайки Но все же, как говорят, из песни слов не выкинешь Так что предупреждаю, сейчас будет трэш Если в 25-летнего Дракулу весом 75 кг влить большую дозу спиртного То определенно этот парень ощутит сильное головокружение и тошноту Обусловленные мощным алкогольным опьянением Он с ними, скорее всего, сможет достойно справиться Хотя утром будет вести себя как самый настоящий упырь а вот если ту же дозу спиртного влить в менее опытную, 20-летнюю Николь, с ее 45 килограммами, то последствия опьянения могут выглядеть гораздо менее достойно. Мне уже надоело тут стоять, да я даже трезветь уже начал. Может, я пиво нам принесу? Три, два, один. Баганешпула! Не переводи, мой румынский осторожно с моей рубашкой Армани. Держите, Николь... это Николь, и Николь и ее нужно бампу. сначала помыть. <связывая> Вас, <связывая> кажется, тоже. Вечер закончился немножко не так, как планировал Дракула, но мы с Жульверном отлично посмеялись. На следующий день Николь написала Дракуле и предложила снова встретиться. Она совершенно не помнила, чем закончился для нее вечер, зато Дракула помнил, поэтому отказался от встречи. А вот предприимчивый Жульверн решил отдать Николь ее туфельку. Назначили встречу в той же кафешке и как-то само закрутилось, и они до сих пор вместе, но оба ведут трезвый образ жизни. Чем вам не история Золушки, только нализавшийся в хлам? Жду, когда позовут на свадьбу, а Дракула выбирает себе новую рубашку. Если у вас есть время и главное желание, и вы хотите принять участие в создании мультов, а может даже совместно хотите сделать видосик, то напишите мне в личку в ВК. Таким образом мульты будут выходить быстрее. А теперь можете поставить ваш царский лайк, подписаться, если еще не успели. Расскажите ваши трешовые истории в комментах. До скорого!